Представляю вам каркасно-тентовую теплицу со специальным светорассеющим тентом. Эта теплица спроектирована ведущими инженерами и является высокотехнологичным изделием. Среди множества размеров теплиц этот размер, 3 на 6 метра, является самым популярным среди наших садоводов. Вертикальные стены при высоте теплицы 2,4 метра позволяют максимально эффективно использовать внутреннее пространство. А большой объем создает благоприятный микроклимат для выращивания растений. Трехсойный тент из свето-рассеющей ткани – это инновационное покрытие. Трехсойная ткань устойчива к растяжению и разрыву, не пропускает ультрафиолет, водонепроницаемо, пропускает и рассеивает только те лучи, которые необходимы для роста растений. Тент пропускает световой поток, хорошо рассеет его, чем обеспечивает комфортное и равномерное освещение всей теплицы. Благодаря этому растения не болеет, не обжигаются, Формируется гораздо больше завязей. И урожай возрастает в среднем на 30-40%. Тент легкий и прочий. Легко монтируется с помощью вот этих храповых натяжителей. Стальной каркас диаметром 3,5 см и болтовые соединения создают надежную и прочную конструкцию теплицы. Порошковое напыление от фирмы Дюпонт защищает от коррозии и ржавки. Конструкция настолько прочная, что выдерживает даже мой вес, а я вешу больше ста килограмм. Обходная дверь на двойной молнии простая, надежная и удобная. Двойная молния на двери обеспечивает герметичность и надежно защищает от сквозняков. Также хорошо, что продумана система вентиляции. Есть два окна на торцах теплицы, которые обеспечивают нормальную циркуляцию воздуха. Большое достоинство, что эту теплицу можно собрать буквально за полтора часа и одним ключом на один Все детали теплицы пронумерованы. Ее проще собрать, чем детский конструктор. Вам не понадобится ни фундамент, ни сверление ни отверстий под столбы. В комплект входит удобные и надежные винтовые анкеры. Срок службы такой высокотехнологичной теплицы как минимум 10 лет. Вы только подумайте, сколько можно вырастить овощей в этой теплице за столько времени. Как много пользы она принесет вашему здоровью и здоровью ваших близких. Так чего же вы ждете? Скажите, теплицы, и у вас будет на столе такой же богатый урожай.